14. Тепловой эффект реакции образования карбоната кальция из оксидов составляет 178 кДж на моль. Для полного разложения некоторого количества карбоната кальция потребовалось 44,5 кДж теплоты. Полученный оксид кальция спекли с углем массой 9,6 грамм в электропечи. Вычислите массу в граммах, образовавшуюся при этом бинарного соединения, в котором массовая доля кальция равна 62,5%. 5, примесями пренебречь. Начнем с вами с самого начала. Реакция образования карбоната кальция из оксидов, то есть кальций О плюс СО2. Получается кальций СО3. Это реакция у нас экзотермическая с выделением 178 килоуль на моль. Значит, раз у меня сказано на моль, то это при химические количества, которые находятся в уравнении реакции на 1 моль. И э, Это идеальное условие. Далее, для полного разложения некоторого количества карбоната кальция. То есть, реакция, по факту, у меня обратимая, э, и что я могу вообще сказать, что тепловой эффект реакции и вообще термохимические уравнения, если их записать, они взаимо, э, скажем так, поворачиваемые, обратные, то есть э, вот, эту, вот этот тепловой эффект мы можем применить как с одной стороны, так и с другой, только поменяв лишь знак. То есть я в принципе могу сказать, что если у меня для полного разложения какого-то количества карбоната кальция нужно 44,5 кДж теплоты, то и также я могу сказать, что для получения некоторого количества карбоната кальция у меня выделится 44,5 кДж теплоты. То есть 178 это при идеальных условиях, которые у нас в уравнении реакции, да, то есть к одному молю, а 44 5 килоджоуля это к x молю кальция со3 то есть таким образом я могу составить пропорцию что 1 моль кальция со3 образует 178 килоджоулей теплоты тогда x моль кальция со3 да, у меня 44,5 килоджоуля то есть x отсюда у меня 44,5 разделить на 178 и получу я 0,25 моль. Значит, это химическое количество кальция СО3, которое в данном случае разложилось, да, если у нас говорит про обратную реакцию. Значит, полученный оксид кальция спекли с углем 9,6. Значит, вот наш полученный оксид кальция. Причем химическое количество, что кальция СО3, что кальция О будет одинаково, потому что соотношение их 1 к 1 Спекли с углем, да, то есть при нагревании. Сразу же что могу сказать. Некоторые знают эту реакцию и образуется здесь кальций С2 и выделяется СО. Но не все помнят эту реакцию и нам в помощь записано следующее, что образуется бинарное соединение, где массовая доля кальция равна 62,5%. Каким образом мне определить, что это за вещество? Вдруг я забыла, я не знаю, что за вещество у меня образовалось. Я могу сказать, что у меня есть вещество кальций х, ц, у. Причем соотношение х к у у меня равно 62 и 5 разделить на 12. Та же как разница, то есть 100 минус 62,5. 5. Это у меня получается 37 5. Поделить, ой, не 12, тут... 40 у нас, а тут 12. И я считаю следующее значение, что у меня получается. То есть я должна вывести вот эти э, самые простейшие, можно так сказать, э, индексы. Получается у меня следующее. 1,563 относится к 3,125. целым 125. Делю я на наименьшее. И Получается у меня следующее соотношение 1 к, ну тут можно даже не считать, к 2. То есть я опять же возвращаюсь к той формуле, что у меня получается кальций С2. И дальше мне нужно уравнять, да, то есть вот стоит у меня троечка. Теперь здесь задача не только на тепловой эффект, здесь задача еще на вывод формулы. Вот мы с вами вывели, определили формулу и плюс на избыток и недостаток. То есть да, у меня химическое количество... 0,25 кальций О, и у меня дана масса угля, 9,6 грамм. Это не значит, что у меня полностью приоригирует какое-то из этих веществ. Да? И по одному из них я могу считать непосредственно массу образовавшегося при этом кальция С2. Что мне нужно делать? Мне нужно перевести химическое количество нашего угля, да? точнее массу перевести в химическое количество, то есть 9,6 Грамм разделить на 12 грамм на моль. Получится у меня 0,8 моль. Теперь соотношение у меня здесь не 1 к 1, один а к 3. То есть, если у меня полностью реагирует мой кальций О 0,25 мольный, то в 3 раза больше мне нужно угля. Если предположить, то есть химическое количество угля, напишу так полностью, которая прореагировала, мне нужно 0,25 умножить на 3, получится 0,75 моль. То есть я вижу, что это химическое количество, оно меньше, чем то, что дано в условиях задачи. Значит, делаю вывод о том, что кальций О у меня находится в недостатке, все расчеты я веду по нему. То есть химическое количество кальция С2 будет точно такое же, как кальций О, 0,25. Тогда масса кальций C2 будет следующее 0,25 умножить на малярную массу малярную массу на 64 и равна 16 это будет наш ответ